Друзья мои, не забывайте, обязательно подпишитесь на мой канал, так как на моем канале вы сможете получить нереально огромное количество информации, которая связана с древними ритуалами, с тибетскими мантрами, с ответами вопрос, на вопросы о психике человека, саморегуляции, йоги, дыхательных практиках, пранаяме, асанах о гаданиях, развитии ясновидения, о философии, древнеиндийской философии, астрологии, огромное количество всевозможной информации, которая связана с аюрведическим питанием, аюрведой, Которая связана с динамическими методами развития себя, которые связаны с эзотерическими, огромное количество информации, более 6000 часов информации на моем канале Андрей Дуйко официальный. Обязательно подпишитесь на мой канал и обязательно следите за новостями. А для тех, кто хочет стать спонсором, обязательно станьте спонсором. Еще больше информации, которая нет в открытом доступе, которая будет доступна тем людям которые станут спонсорами также хочу проанонсировать что скорее всего уже на субботу воскресенье не знаю завтра или послезавтра я выложу аудиокнигу которая называется магия денег бесплатно на своем youtube канале скорее всего первое время она будет доступна только спонсорам хотя я не знаю но в дальнейшем всем обязательно поддерживайте мой канал, подписывайтесь, вместе мы сделаем мир лучше, вместе мы сделаем, сделаем мир э, таким, какой он должен быть, мир, которым вновь должна наступить процветание, милосердие, доброта, любовь, стоп агрессии, как быстро все изменить. Российская Федерация должна освободить оккупированные территории, они должны принадлежать Украине, это самый простой способ, я думаю, что если бы было по-настоящему, как говорится, что мы самые милосердные, самые добрые и так далее, то уже бы это произошло, но это не происходит, что говорит об обратном, не верьте в то, что вам говорят, на самом деле это говорит об обратном, одевайте железные кольца, носите их и они спасут вас от омрачений.